Здравствуйте, друзья! С вами Меликов Низам. Сегодня я буду собирать, значит, композицию для оформления витрины для нашей студии. Досмотрите это видео до конца. В нем я поделюсь с вами секретами данного конструктива и каким образом мы декорировали данную конструкцию. Что, друзья, я закончил свою композицию, вот такую, а, покажу вам, значит, каким образом я распределял здесь материал. А, вот это вот а, точка, фокусная точка, здесь я разместил подсолнухи без э, лепестков. Таким образом я сделал два акцента в данной композиции. Второй акцент – это суккуленты. Суккуленты я располагал как с этой стороны, так и с другой стороны, потому что композиция двухсторонняя. Значит, поддержал я под с желтой одноголовой хризантемой, там в глубине поддерживается спокойную форму. И в виде стафажи я использовал ромашку. И так как здесь присутствует белый цвет, я решил поддержать данный цвет белым диптино и добавить немного движение. Задекорировал я стабилизированным руком. Yeah, вот такая вот композиция будет украшать наш холодильник. Так, теперь, значит, расскажу вам пару секретов, каким образом мы делали данный конструктив этой композиции. Значит, в основе здесь арматура, круг, задекорированный э -э ветками дёрев. Они немножко высохли, и таким образом мы задекорировали общий конструктив и придали форму. Значит, дополнительный декор в виде вот таких вот кос мы делали из сена и обматывали проволокой в оплётке, бумажной оплёткой. Так что применяйте, пользуйтесь. Ну что, благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, которые темы интересны, чтобы я затронул в своем блоге. Ставьте лайки, если данное видео было для вас полезным, вы открыли здесь что-то новое, нашли вдохновение. Ставьте обязательно колокольчик, для того, чтобы быть в курсе актуальных тем. До новых встреч!